Всем привет! Ты смотришь твои новости, главные по студенческим вестям. С тобой Ралина Киряева, сегодня в выпуске. Как попасть в 3D-болгар? Ответ нашли в Казанском федеральном университете. Завершились тенчуринские чтения. Подробности расскажет Адиля Валеева. Программисты нашего времени о вкусах и предпочтениях в клипе от «Громких рыб». Лаборатория визуализации и разработки игр высшей школы ИТИС совместно с другими подразделениями Казанского федерального университета усердно работают над новым интересным проектом, который никого не оставит равнодушным. А именно, разработали компьютерную игру в 3D формате про историю города Болгар 14 века.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 и даже самому совершить исторические открытия. В этом проекте игроку предстоит исполнить роль э, средневекового э, архитектора из Багдада, который по дипломатической миссии приехал э, в город Болгар и который э, из, изучает э, архитектуру и культуру города.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 то есть это разработчики, программисты, 3D-моделеры, левел-дизайнеры. Именно материал нам поставляют археологи и историки, также институт археологии Республики Татарстан, это институт международных отношений и востоковедения КФУ. Завершить работу планируется к концу года, но на этом останавливаться разработчики не намерены. лаборатории визуализации и разработки игр Высшей школы ИТИС планирует реконструировать в 3D и другие исторические объекты Татарстана. Фарель Закирович Тинчурин внес большой вклад в развитие энергоуниверситета в Казани. В честь него ежегодно проводится конференция «Тинчуринские чтения». Конференция имеет статус международный, поэтому сотни лучших энергетиков страны съезжаются в Казань для презентации своего доклада. Вот уже одиннадцатый год подряд в Казанском государственном энергетическом университете проводится международная научная конференция. Здесь собираются самые талантливые энергетики со всей России. Конференция разделена на четыре направления. Выступление со своим докладом перед компетентной аудиторией позволяет участникам проверить свои силы, узнать об ошибках и выбрать для себя правильное направление в обучении. В рамках конференции прошло награждение победителей конкурса исследовательских работ и проектов школьников по техническому творчеству «Инженеры будущего, а также была представлена выставка изобретений студентов и аспирантов Казанского энергоуниверситета. В сегодняшней выставке представлена экспонат, модельная установка, реализующий способ определения местоположения скрытых каналов и трубопроводов. Мы значит, пришли к мнению о создании нового способа определения расположения скрытых каналов и полостей. Ежегодно Тинчуринские чтения набирают все больше популярность, ведь для тех, кто действительно хочет добиться успеха в своей области, это большой шанс проявить себя. Участие дает новый толчок новые как бы раскрывает твои может быть в некотором плане недочеты ты в следующий раз как бы стараешься их убрать надеемся что каждый участник возьмет для себя что-то полезное которое приведет его к дальнейшему развитию Современное творчество поэтов? Какое оно? Что изменилось в прошлых веков? Ответить на эти вопросы вам поможет сюжет Анастасии Ивановой «А встреча младых гения в современности».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 Конечно, другое время, поэтому и другие песни. Когда человек улыбается, радостнее становится окружающим. Улыбка ярче любого макияжа и вообще делает человека привлекательным. О том, как призывали улыбаться на улице Баумана прохожих, расскажет Диана Интимирова. Оставить задумчивых людей улыбнуться – главная цель акции. Поэтому здесь кому-то дарят шарик, кому-то дарят сладость. Здравствуйте, улыбайтесь чаще, ведь это вам так идет. Спасибо. А кому-то дарят флажок. Организатором акции "Улыбайтесь чаще" стала участница республиканского проекта "Кадровый резерв". Каждому активисту проекта необходимо провести социальную акцию. Гульнас Минкина выбрала именно эту идею. То есть люди очень мало улыбаются, хотя мы являемся сейчас туристическим центром, мы являемся лицом Казани, да. Я хочу видеть людей, которые изначально агрессивно не настроены, которые с хорошим настроением который уступает место всегда в общественном транспорте. Участников всего 13, самого разного возраста. Школьники, студенты и взрослые. У каждого задача одна – призвать улыбнуться. Среди активистов и студент из Мексики делятся настроением, рассказами о родине и советами. А Просто дома надо грустить, а не на улице, когда все, все, все тебя видят. Поэтому всегда показываешь, что у тебя всегда хорошее настроение. В результате как прохожие, так и сами участники обрели хорошее настроение, искреннюю улыбку и приятные впечатления. А теперь новости науки от Анастасии Ивановой. Привет! Шотландские исследователи из университета Стратклайда выяснили, что тунгурские лягушки имеют возможность передачи лекарств при помощи собственной пены, выделяемой для защиты икры от внешнего воздействия. Сотрудники научно-исследовательского института биологии Иркутского государственного университета обнаружили 10 новых штампов актинобактерий, вырабатывающих уникальные антибиотики. Группа специалистов из Наньянского технологического университета представила общественности первом в мире жука-киборга. <звы> Ученые института химической генетики и горения создали самый точный в мире аппарат для анализа клеток крови, по результатам которого можно оценить риск преждевременных родов. А на этом у меня все. Пока-пока! Во времена айфонов и интернета новыми секс-символами стали программисты. Почему? Ответ спрятан в клипе от громких рыб. Все любят программистов, больше, чем юристов, больше, чем актеров качков Иди сюда, скромняга, компьютерный трудяга, сегодня я взломаю твой код. Все любят программистов, больше, чем юристов, больше, чем встречать Новый год. Я знаю, ты не глупый, когда у нас день группы, возьми лапто. Дан затворник, крик, кисю по айпарту, пальцем падать, падает, фиксишь банк. По... Попробуй починить мой сломанный iTunes, мой жесткий диск устал, какой-то файл пропал. Но ты же программист, куда ты побежал? Ну и единица, журавль или синица, я вижу тебя насквозь, я минус ты магус. Каждый вирус должен встретить снайпер. I'm a Чем актеров, тачков, иди сюда, скромняга, компьютерный трудяга, сегодня я взломаю Вот и подошел к концу этот выпуск. Следующий совсем скоро на канале ТНВ. С тобой была Ралина Киряева. Увидимся!